Королева, королева, повторяю, точка. Я из редакции. Пожалуйста, стенограмму речи товарища Королева. Одну минуточку. Вы извините, что я тороплю, но речь Королева должна быть помещена в завтрашнем номере газеты. Эти цифры надо уточнить. Королева страшно трудно стенографировать. Все время смех и шумные аплодисменты. Претоседатель. Слово имеет товарища Терехина. точка. Скажите, товарищ Королёв, председатель Большой Озёрского райисполкома, здесь? Да нет его. Василий Андреевич сам его ждет. Где же он может быть? Вот так он, наверное, за лесом пошел. Ищите его в область полковник. Не нужен Раз, ему теперь лес. Он на металл переходит. Товарищи ваши, зайдите, пожалуйста. да Здравствуйте. Статья Королева готова, я ее немножко сократилась. Вы сократили статью Королёва? Да. А вы знаете, кто такой Королёв? Знаю. Председатель Большой Озёрского Нет, это еще не все. Королёв это у нас король степей. Я даже редко сам сокращаю его выступление. Вам не удалось его встретить? Нет, он уже уехал к тебе в район, и я... Ну, советую при случае познакомиться с этим человеком. С Королёвым вы познакомитесь. Поедете завтра в Большой Озерский район. Дней на 40. Будете там редактором нашей выездной газеты. За этим я вас сюда и пригласил. Кем? Редактором. Кем? Да. Я сама? Да, сама. Ой. Вы кончаете институт. Ой. За эту вашу студенческую практику вы должны самостоятельно выпустить несколько номеров газет? Да. Должна. Там есть своя районная газета, вы будете выпускать газету непосредственно в колхозе. Вы привыкли, что рядом с вами идут ваши учителя, педагоги, профессора. А сейчас вам придется шагнуть, не держать за палец. Пора! В этом вашем первом столкновении с жизнью получите ли вы ушибы? Очень возможно! Будут ли у вас неприятности? Вполне вероятно! Но вы узнаете великое счастье войти в жизнь своей Родины тружеником, творцом! Желаю вам удачи! Желаю редактировать умную, смелую, партийную газету, завоевать признание читателей. Счастливого вам пути, товарищ ответственный редактор. она, конечно, имеет. Ты ее спроси, что такое ответственный редактор? Интересно, как вы ответите на этот вопрос? <как> Я развечу, Ответственный редактор это... это... ответственный редактор. Не пугай ты ее, Илья Михайлович. Она... Сама все узнает. Антонина Петровна, ничего. Я печатник, Илья Михайлович, наборщик, Дмитрий Трампаш. Будем завтра выпускать газету. Будем. Вообще вести пропаганду. Только вот как ее вести? Пространство? нашу сторону и перетянет. Когда начнут потом решать. Хорошие люди в Большоезерском районе или плохие. Куда? В рай? Или в Ко мне, дочка. Откуда? Чем занимаешься? Я редактор выездной газеты. А -а -а. Вы не читали последнего номера? Здесь ваши речь. Читал. Читал. А ну-ка иди сюда, дочка, на расправу. Это что же вы такое натворили? Кто мою статью сокращал? Не ты, случайно? Я. Нельзя так, нельзя. Тут наши рекорды, кто за ними угонится. Вам, газетчикам, это цифры. А нам показатели слава, репутацию лучших наших людей. Это пошире надо показать, а вы сокращаете. Нельзя пошире, Константин Федорович. Здесь только 200 строк можно, и не буквы больше. Видали, а? Они наши дела по строчкам мерят. Вот смотри, строчка. Построили новую МТС. А вот она, строчка. Я бы хотела выяснить обстановку, в которой мы будем работать. А. Коновалов? Есть Коновалов? Обстановку, в которой вы будете работать. Коновалов? слушай Константин Георгиевич. Вот Уварова, редактор. Поездной газеты приехала из области. Надо ей прояснить обстановку для работы. Все ли у тебя приготовлено для гостей? Докладывай. Так, э, мельбировка оканчивается. Э, краска немного в гостинице попахивает. Ну, это ничего. Ничего, мы же строимся. Ну, они, журналисты, привычны, как им передряд. Это же бродяги. Вы меня не поняли, Константин Федорович. Жить мы будем в автобусе. Я говорю, выяснить обстановку в смысле... Принципиальная установка. А у меня принципиальная установка такая. Начинает со мной человек работать, я его должен накормить, напоить, а также умыть. Правда, вот, такая пыль! Ну отдыхай. А я с Ивашиным поеду. Новый секретарь Райкова. Нет, я не могу отдыхать ни минуты. Я должна полкать с вами. О. Ну, тогда натягивай капюшон, по степи поедешь и по проспекту, покажу тебе жизнь. Ты глаза раскрою, уши до три. Вот знакомьтесь, товарищ Бережной, председатель колхоза. Здравствуйте. И ваши. Здравствуйте. Здрасте. Его колхоз называется «Победитель». Вот тут в уборочной побеждайте, есть где развернуться. Да, тут сквозь как ехать будем, наш хлеб. Интересно ваши подсчеты. Сколько с гектара хлеба возьмете? Да как сказать, богатый нынче год. Потрудились и должен сказать. Опять же, природа, ну как ее учесть? зарод видишь? Не голыми руками степь берем. Есть с чем орудовать. Вот все это можешь записать. Ну, правда, главное это сейчас на участке, на поле боя. А тут уж знаешь. Да ты смотри, все примечай. Перед тобой вся картина в натуральную величину. Тут, брат, всякую всячину увидишь. О, вот. вилы. Вот в газете про них, конечно, передовую статью не напишешь. А на практике эти самые вилы очень сгодятся. Тетя Варвара, обеда? А, дверей тебе нету. Как хочу, хочу. Географию-то знаете, а учить вас все равно надо. Скоро в школу их повезу. Матери-то у них в поле, но чемоданчики мне прислали. Я их и повезу. Потому может отчетные данные показать. Ведь у нас знаете, в прошлом году урожай был много больше, чем в позапрошлом. А если по сравнению с м годом, так тут, конечно, достижение. А вот ты еще вспомни, что при царизме тракторов не было, а теперь есть. Я с вами согласен, Бороша Действительно, товарищ бережной. Давайте посмотрим, что лучше вперед. А вот он самый, Яшкин. Здравствуйте, Константин Федорович. Привет, мастерам земли. Ну как, герой, выходишь на первое место? Греметь собираешься? Знакомься, редактор. Николай Яшкин. В газете фигурировать будет? Нет, нет, дочка-то. Его одного снимать Главного героя. Ну как даешь нынче три нормы? Да надо, бояться. а не боишься? Да. А чего ж, боятся? У нас рекорды рекордами большие строгости. Ага. Что, опять комиссия? Ну. Зачем? Комиссия. Как зачем? Вот за тем, что вот он пойдет вперед с ложкой, а за ним все членов комиссии с ложкой <с и начнут записывать, учитывать, проверять. Ну что ж проверять-то, когда нормы перевыполнены. Это же. Факт очевидный? Да. Наш ученый фактом не верит. Какой ученый? Есть у нас один такой ученый. Агроном Архипов. Он каждый факт должен цифры Вот, к примеру, мы стоим, разговариваем. он должен вычислить. Может ли данная гражданка стоять 4 часа, двадцать минут, у комбайна. Похоже. Виноват! Нет, товарищи, это недопустимо, чтобы кто-то мешал рекордной работе. Эх, дочка, поживи. Присмотреть к практике. По цифрам, знаешь, все правильно получается. А вот по фактам под суд пойдет. Тогда вот тут пойдем, когда у нас эти факты цифрами охважит. Кто он? Опять этот Архипов. Вот, вот смотрите. Вот это факт. Хлеб. Природа. Вот подул слепной ветер. Ну и не хватило столько тудов хлеба. А он уж государственный план занесет. <свы> Нет, дочка. Легко плановикам в канцелярии колдовать. Когда Настей оттуда, из комнаты, вот из окошка смотрит. Оттуда ни туч, ни ветра не видно, а только бумагу видать. Ну вот наш Архипов и подпарился к таким плановикам. Да это какой-то чеховский Беликов. Человек в утляре. О, вот этот дочь, человек в утляре. Вот метка сказана, метка. У вас, журналистов, сразу острое словцо. А мы выступим против Архипова. Значит, на первой странице рекорд товарища Яшкина, а на другой человек футляри. Готово. С он жару первый mm -hmm. Человек футляри. футляре. А ловко она приспособила эту карикатуру, а? Гвоздь. Почти mm -hmm. сенсация. Это создаст нам успех среди читателей. Ну, давайте на машину и печатайте. Минутку. Редактор. Редактор. Должен поставить подпись. Разрешаю к печати. Эй, печатники, торопливые! Сейчас теперь постоянно дожидаются. Я приказываю! Колька! Во-первых, по официальной линии я вам не Колька, а товарищ Яшкин, комбайнер Амтес, а Колька я вам прихожусь, верно. По линии тетки Варвар. Вот так-то, товарищ будет. Иван Гаврилович, Иван Гаврилович, товарищ шарчипа! Инспектор по качеству, я вас спрашиваю, вы будете нести ответственность или как? Ты посмотри, Николай, ведь зерно хлеб за тобой остается. Это вам? Вам говорят, товарищ Яшкин, хлеб надо убирать чисто. Вы, наверное, еще бабушку Харитонова видали, Она также высказала. А вы что, не согласны с бабушкой Харитоновой? Нет, у нас свое мнение есть. А сейчас это мнение вредит интересам многих людей. И пойди ваши интересы страдают. До однакого жалование-то получаете. Жалование? Ну да. А ты что ж думаешь, за не можно отдать земле все силы свои, сердце свое, чтобы она родила такой хлеб? А здесь всегда столько хлеба родилось, что хватало. Вам здесь хватало? Ну да. Ну да. Ну, а если на другом конце нашей земли солнце вышло хлеб, кто да твое дело, сторона, что ли? Вы меня не агитируете, я на агитацию не поддаю. Да, да. жалко. А вот мы тебя садим с этой машины. Пожалуйста. Пожалуйста. Не закрицетус, ни грикулус. Чего? Хомяк, говорю. Слушай! Одним словом, товарищ Яркин, у вас явный недокомплект. А ты как? Недокомплект, говорю, руки есть, а головы настоящей не хватает. А, ну спасибо и на это. Пожалуйста, пожалуйста. А я тебе говорю, нету горючего, а нету. Так ведь сколько процентов уж сэкономить. Да вы мне его не на проценты, а на капли считать должны. А ты... Дари базу! Ну, как тут у вас? Да нормально. Кончаем участок. Зови всех, сейчас о премии разговор будет. Да вот какое дело, Константин Федорович, вот. С горючим? Нету. <связь> Нету, да. Вывернись как-нибудь. Да а вдруг не подвезут? Ездят они тут с горючим по тракту. Ну? Может им, ну, дать какую-то официальную бумажку, <связь> чтобы нам они вне очереди бы. Вот видишь, тебе в ней очереди, другому в ней очереди. А ты сам изворачивайся. Привыкли за спину королева прятаться. Идем. Придется самому изворачиваться. Вот как? Эх. Эй, товарищи, внимание! Ой -то начинаю петь! страдания. Верно, Мария Николаевна. У вас на комбайне места соревнований одно только страдания получается. Может помочь всем, а? да Нет, уж не надо. Я решила без вашей помощи две нормы дать. И уж качеством будет получше. А, я захотела синица моря поджечь. А вы, интересно, на пути ты себя представляете? И, и так никому за вами не летать. Да? Может быть, может быть. У вас, врач Яшкин, слишком много пережить. Может перевоспитывать меня возьмет? Возьмусь. Вот сейчас и начнёт. Да нет, мне сейчас Когда Я сейчас обедаю, Твои Товарищ Яшкин. Слушаю, Константин Федорович. Поздравляю, товарищ Яшкин. За перевыполнение норм вручаю вам наш скромный подарок. Спасибо. Миша. А ты, мировая райисполкова. Спасибо, Константин Федорович. Ой, извините. Рекорд товарища Яшкина считаю недействительным. Это почему же это, дядя Андрей, а? Потому что хлеб убран не так уж чисто и аккуратно. От имени государства не принимаю ваш рекорд. Как? Как, как? От чего имени вы здесь выступаете? От имени государства, Консер Федорович, потому как вам известно, что я являюсь инспектором по приемке качества полей и действую, как бы, выразиться по уполномочию от государства. Так, значит, вы со мной решили говорить от имени государства? Да, сейчас решил говорить. Так, так. Значит, вы, государственный деятель, следите, что поле было убрано чисто? Слежу, сейчас слежу. А Колька а Яшкин, он действует бессовестно, потому как... Послушайте, зам... послушайте, а кто же толкает вот этого малютку на преступление? Не должен он сам толкается. себя. Так, значит, вас потери зерна беспокоят и вопросы морали тревожат. По-вашему, хорошо бы, чтобы все было по инструкции. Да, пожалуй, я бы так жил. Машин много, комбайнеров хватает. А я только сессии провожу, в их участвую за перевыполнение. Благодарю. Нет, так я же... Канцеляристовый товарищ Курочкин. Вместе с вашим шефом, ученым-агрономом Архиповым. У меня под ногами земля горит. Вот сколько хлеба убрать надо. А по что я должен следить, чтобы Яшкин получил благородное воспитание? Вот у Бережного. Теоретически должно быть горючее. А его нет. Послушай, Бережной, а ты сходи на нефтебазу. Ну, прочитай там лекцию. Ты скажи, что некрасиво... Э ну, не этично, неблагородно. благородно всех стороны задерживать горючее, Тогда по графику оно должно быть тут. Ерунда? Теория? Ну-ка, ну-ка, давай. Мико, за самый свежий, котята! А про нашу хлопот надо, ну, пойдем. А это поставьте у меня в лаборатории. ну, там, где стоит ОВН, ассортива, О! Здравствуйте, Константин Федотович. Слушайте, урожай, номер первый. Дядь мой, на Давай, за высокий урожай. Очень рад Вас видеть, Константин Федорович. Чем порадуете? К сожалению, разговор у меня неприятный. Я просил МТС отстранить Яшкина от работы. Причины? Причины? А вот, пожалуйста, я подсчитал. А, догадываюсь. Вы подсчитали, как сохранить фунт. Зато в другом месте не успеешь и путь потеряешь. К сожалению, Яшкин не фунт потерял. На одном только этом участке он бросил 100 пудов хлеба. А сколько у нас этих участков? А за всю эту очень он потеряет около тысячи пудов. Это у нас, а в районе 50 тысяч пудов. А если посмотреть масштабами всего нашего государства... Так... Нет, мы этого допустить не можем, Константин Федорович. Ну, а я допустить не могу, чтобы вы мне читали лекцию. Уместнее было бы вам отвечать. Вот газета. Общественность перед вами ставит ряд вопросов. Поехали. Слышал наш разговор и молчал. Ну скажи, почему ты молчал? Пойду по текущим делам. Этого, как его? Которого? Ну вот этого самого. Только, толком, толком, толком говорил. Чего среди ночи на дорогу выскакываешь? Ну, чего тебе надо? А горючего надо. А сколько какой то тебе вдруг горючего давай? Да я его у нас дальше на место по наряду везу. Выскочил вдруг из кустов, давай ему горючего не за что ни ну, про как не за что не про что? вот за барашка. А знаешь ты, дурная голова, что меня с этим горючим вот так ждут? А ты знаешь, умная голова, что я тоже вот так жду горючего? Ну? Я знаю, они там в керосине купаются, а у меня не капочки. Держи, пожалуйста, барашка, будь другом, а? Держи. А ну давай, давай, давай, давай. дело мне хотелось бы видеть редактора а у вас что заметка нет мне просто хотелось с ним поговорить устные жалобы возьмет такой веселый вид нет но, но нет. если посетители приходят поговорить по это нет. или жалобы, или опровержение надеюсь после первого номера рано появляться с опровержением и бы вот, подождите редактор сейчас придет читайте читайте вот так Да. В каждой газете главное дело самогречка. Понятно? Ммм. Mm -hmm. Понятно. Печать большая сила. Вы разберитесь внимательнее. <свистит> <свистит> Опять вот. посетитель. О да, извиняюсь. Мы с вами потом поговорим. <свистит> <свистит> У вас здесь интересно как... Заведующий будет или директор? Видите ли, собственно здесь в типографии нечто среднее между заведующим и директором буду я, Мэтт Анпаш, поскольку я отвечаю за производство газеты. Ну и как же вы эту газету производите? Стефановна, прошу за мной. Разместились мы в вашей колхозной лаборатории. Прошу. Не стесняйтесь. Проходите. Вот. Это так называемая наборная касса. Прошу. Садитесь. Тут шрифт буквы. Я... Произвожу газету так. Я беру вот так. Буквочку за буквочкой, буквочку за буквочкой, буквочку за буквочкой. Кстати, как вас зовут? Андрей Степанна. Иванович. Варвара Степановна. Курочкина. Теперь тиснем. Уважаемая Варвара Степанна Курочкина. Гляди, Андрюш. Действительно, уважаемая. Так значит, вы буквочка по буквочке, буквочка по буквочке можете составить и никудышнее, Варвара Степановна? нет. ним? Никудышняя Варвара Степановна Курочкина. Гляди. Действительно, никудышняя. Это нам не в диковинку. Буквочка к буквочке, буквочка к буквочке. Это, видали? Что же это значит? В каждой газете будет все никудышняя Варвара Степанна и никудышняя Варвара Степанна. Да, да, да, да, да, да. Ну видели? Здесь у нас количество газет, или как говорится, тираж небольшой, нет, каких-нибудь 300 экземпляров. Ой, бедный же ты наш ванечка Архип. Триста раз вам надо было сказать, уважаемый агроном Иван Гаврилович Архипов. Валя, Тысячу раз вам надо было сказать, уважаемый агроном Иван Гаврилович У нас Архипов. С, с Иваном Гавриловичем Архиповым. Недавно был идейный разговор. Такую вот пшеницу будем сеять, что жира ее не сушит и холода не тронут. А вы про него такие слова ложные разносите. Я ж вас понял. Надо писать опровержение. Скажите мне вашу мысль в общих чертах. Скажем так, неправильное изображение поступков агронома Ахипова. Ивана Гавриловича. Я еще проконсультируюсь с редактором. Спасибо за ваше внимание. Благодарны. Ну, это хорошо, что мы сходили-то, вот попусти так, и, глядишь, человек остался бы в футляре. Вот, ну, а да ты говорил, зачем идем, зачем да идем? Да кто ты говорил? Да ты говорил. Я говорил. Ишь говорит, буквочка к буквочке. А какие буквышки, тут уже глаз до да глаз. Да уже. вот ты вот всё и, и говорил. что, да Ладно, что да, я говорил, да. а ты не говорил. Я сказал сказал, другу. Другу. Ну, домой. Домой. Товарищ Ивашин, простите, я задержалась. Здравствуйте. Здравствуйте. Это к нам приезжали? Очень приятно, что население уже идет к нам. Да, товарищи, это секретарь районного комитета партии, товарищи Ивашин. Познакомьтесь. Здравствуйте. Грач. Прошу это. Слушай, тогда ему, наверное, знакома эта газетка. Правда, мы оперативно выпустили первый номер? Да. да. Спасибо. И карикатура хорошая, правда? А что он действительно старик, это Вероятно. Садитесь, пожалуйста. Во всяком случае, это типичный специалист старой формации. Да, конечно, это не молодой человек. Ах, вы еще не встречались с ним? Не могла же я успеть всех увидеть. Ну, конечно, конечно. Ну, вы так удивленно спросили? Да, меня удивило, что вы так э, расправились с человеком, которого даже не видели. Но, к сожалению, факты убедительны говорят о неправильной позиции этого специалиста. А в чем же эта позиция? Понимаете, этот старикашка, этот архипов. Он из-за каких-то мелочей придирается к передовому комбайнеру. Больше того, наша редакция выяснила, что он вообще берет под сомнение цифру учета урожая. Видите ли, он считает, что урожай подсчитан неправильно, что хлеба больше, чем подсчитано. Да он дезориентирует председателя колхоза Бережного, а... а что ж Бережной подсчитывать только половину? Нет, не половину, конечно. Но, во всяком случае, он действует, исходя из практики. О, это очень любопытно. Но откуда у вас, товарищ Чуварова, такое недоверчивое отношение к теории? Вы что, учитесь? Да, это моя дипломная работа. Я должна выпустить несколько номеров совершенно самостоятельно. Но, по-вашему, я в первом же номере допустила грубую принципиальную ошибку. Я дезориентировала... Дезориентация, формация. А свои человеческие слова у вас есть? Черная знает, какая чепуха получается. Мне очень тепло, но кажется искренне. Нет, я ничего не понимаю, ведь я разговаривала, смотрела, слушала. Простите, меня есть основания не доверять вашему слуху, и зрению тоже. Вот вы, например, увидели, что комбайнер Яшкин герой, и призываете следовать его примеру. А вы не догадываетесь, что произойдет, если читатели, если все комбайнеры последуют призыву вашей уважаемой газеты? Они будут оставлять Наполи на гибель, Сотни тонн хлеба, а в этот хлеб вложен труд, бессонные ночи, надежды. Вы представляете, что вы натворили? За такую практическую работу вас нужно немедленно снять с поста редактора. А что если я вам скажу, что Константин Федоточ Королёв сказал, что архиповская ориентация... Простите, я хотел сказать, архиповское мнение, что мы можем собрать хлеба больше, это авантюризм. Кто это сказал? Королёв. Кто? Королёв Константин Федотович. Да нет, вы его не поняли. Не поняли. Я сама хорошо слышала. А я вам сказал, что у меня есть основания не доверять вашему слуху. Походите по колхозам. Одна. Без провожатых. Прислушивайтесь, приглядывайтесь каждому слову вашей газеты верят. Боюсь, что вы еще не поняли, как нужно дорожить этой верой. Если даже мы... Если наша газета зря обидела Архипова, его авторитет, конечно, пострадал. Но ведь если мы поместим опровержение, пострадает авторитет газеты. Это-то еще хуже. А можете вы солгать человеку, который считает вас самой родной, самой близкой, самой бескорыстной? Можете вы схитрить перед таким человеком, а потом прямо смотреть ему в глаза? Нет, не могу. Вот сейчас к вам приходили читатели. Они представляют себе, чтобы наша газета могла несправедливо обидеть человека. Народ привык верить в правду и чистоту каждого слова в нашей партии печати. Можете вы увильнуть от честного разговора с ним? Нет, не могу. Мы боремся за хлеб. Мы говорим, драгоценные зерна. А ведь самые драгоценные зерна ⁇ это наши люди. Вы этого никогда не забывайте, товарищ, ответственный редактор. Да, давай, Вот пришлось вернуться. Что творится, а? Проходите. Большие неприятности вот причинить да. такая погода. Есенька ее. А ты чем, Михаил Петрович, кормил? Так они, Константин Федорович, пришли и обыкновенно сели. Я все-таки, которые кадры-то, знаю. Значит, а. знаю. А самый почетный человек в районе. Секретарь Райкова. Ты мне можешь дать второй кусок, а ему первый. Ну, давай. Я, Константин Федорович, думал, вас вчера ночью в Никольском достал. Ну, милый, я уж оттуда Тарташовку махнул. Представляешь? Тракторов хватает, комбайнов хватает. Так вот, видишь, про презенты забыли, на солнышко понадели. Нос вытащишь, хвост увязнет. Вот там хвост и вытаскиваем. А потом, смотришь, опять нос увязнет. У нас, Константин Светович, четыре, своя музыка будет. А? Да. Я одного гармониста из соседнего района утянул. Смотри ты, утянул. Ну, скажи, пригласил, ждал условия. Делец. <свят> на пятачке Польку бабочку станцует и не оступится. Ах, Михаил Ты как знаешь, в этих хозяйственных делах все-таки не всегда приходится идти по букве закона. Ну, конечно. Вот. Буйзоров. А зачем тебе идти по букве закона? -а -а. Ты иди прямо по закону. Ишь ты как свернул, а? <свят> Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Господи. Константин Федорович, я хотел к вам на прием, да вижу машину. А, у меня везде прием. Во время уборочной в кабинетах не сидим. А. спасибо. Константин Федорович, что это получается? У меня тот участок -то не принимают, как будто я его совсем не убирал. Скажите, именно об этом в вашем участке говорилось в газете? Вот газет писал, хвалили. Помните, Константин Федорович, вы меня еще да, поздравляли? Поздравляю. Помните, еще Патефон-то? Ну, помню, помню. Ну, вот так оно и получается. Как оно получается? Ну, как оно получается? Получается так, что, так сказать, поздравляли, музыка играла, а Курочкин... Участок не принимают. То есть МТС работу без Курочкиной подписи не принимают. Вот Курочкин вот этот акт вот не подписывает. Так сказать, без Курочкиной подписи вроде... Ну, позвоню в МТС, пусть разберутся. Понял? Понял. Уж раз вы позвонить как-нибудь без Курочкиной подписи, это... До свидания. До свидания. Ну, парень подумал, что его защищать собираешься. Ну, такой сам не сплошает. Отобьется. При мне вырос. Чего его защищать. А в МТС надо будет позвонить. Действительно, там мудрят чего-то. А ведь Курочкин абсолютно прав, Константин Федорович. Яшкин оставляет, бросает у себя на участке около ста пудов хлеба. И он же, оказывается, переуполняет план уборки. Тут какая-то тайная магия или просчитались, когда урожай учитывали? Просчитались. А может, мы с умыслом не весь хлеб учли, а потом мы его с Яшкиным на сторону пустим денежки в карман, Допускаешь? Не допускаю. Нет, дорогой Михаил Петрович, и килограмма колхозного хлеба тебе не взял. А наши планы тут на поле делаются. Вот нагрянет такая беда. Смотришь, на каждом гектаре маленько-то потеряли. Ага. Значит, архивское мнение, будто можем собрать весь хлеб авантюризм? Да вот тебе моя рука. Что будет постановление? О первом месте в области Большоозерский район. Ну и в скобочках. Секретарь Райкома МП и Ваша Педра исполкома, Кефе, Королев. Ну а что там еще выше скажут, посмотрим, что 120% плана к бабушке выражить не ходит. Нет, я не пойду к бабушке выражить. Я сам разберусь во всех этих планах. Поехали! Прекратите в эту музыку! Так голова кругом идет. дождь пройдет. Вы не скажете, как пройти в бугры? Ну какие там бугры? Идите сюда, размокните. Ну тогда стойте там. На расстоянии, так сказать, безопаснее. А вы думаете, я вас боюсь? Как сказать? Пожалуйста. У вас там что такого срочного в Мне нужно увидеть одного агронома. Агронома? Может быть, я тоже агроном. Ваша фамилия как? Моя фамилия Архипов. Как? Архипов? Да. Архипов, вот как? Не может быть. Не может быть! Это... ужасно! Что ужасно? а Понимаю! Значит, обо мне уже слава по всему району пошла. Газету читали? Ну, да. Встретить Архипова ночью, да еще с глазу на глаз. Про меня ведь как в газете написано. И в футляре, понимаете, и... и цифрами опутанный. Олух Царя Небесного. Кто? Редактор. Ужасно. Ужасно. У вас что? Зубы, что ли, болят? Или, может, беда какая случилась? Подождите. Неужели, неужели те, кто видел вас, кто знает вас, неужели они могут поверить, что вы человек в футляре? <свят> спасибо. Вот спасибо. Как это вы так славно и душевно сказали. Да вы встаньте сюда, тут суше. Как вас зовут-то? Антонина Петровна. Вот-вот, Антонина Петровна. Слыхали вы, как они надо мной смеялись? Смеялись? Да. И Яшкин смеялся. Его в газете героем сделали, а люди увидели, что к славе можно окольным путем подойти. Вот все говорят... Золотое зерно. А я смотрю на него и думаю, ни с каким его золотом не сравнить. Ведь у нас, Антонина Петровна, самородок в пять пудов не найдешь. Здесь в каждый колос труд человеческой вложен. И каждый колос, который поникли, засохли или просто брошен. Жалко. Жалко. Меня будто камнем по голове ударил. Человек в футляре. Ну кто? Кто меня теперь слушать будет? А ведь вся беда в том, что этот простофилер не своим умом живет. Какой простофилер? Да редактор. Все же чужих слов написал под диктовку. А вы думаете, ему диктовали? Думаю. Кто? Да есть тут один человек. Вы его знаете? Знакомы, только сказать-то про него не знаю, что. Ого, однако туча прошла. Пойдемте, я вас в Бугры доставлю к вашему агроному. Я не пойду в Бугры. Ну вот, то пойду, теперь не хотите? А, -а, -а понятно. Может быть, теперь и у вас дела? Ну да, как кому теперь с Архиповым разговаривать, так сразу у всех и дела находятся. Так-так. Ну что ж, прошу прощения. Прошу прощения. Бригада в полной боевой готовности. Надо в свое время приходить. Не беспокойтесь, я этот час за одну минуту наверстаю. Слышишь, а, тетка Варвара? Не оглохла. Чудно получается, значит, инспектор по качеству Курочкин сердится на меня А она, значит, как жена, ему А тебе, тетка И не жалей Не жалей об этом, тетка Варвара Ведь потом будут говорить, мол, та самая тетка Варвара, у которой племянник Николай Яшкин, герой, вот ведь И спрось тебя, а ваш родной племянничек, почему на колхозном поле со своим комбайном такое безобразие делаете? И какое вы ему даете первоспитание? Да. Я заявлю, что не желаю состоять теткой при таком племяннике А, значит, отчисляете меня из племянников? Ну, это отчисляю, да. Ну что ж, буду в анкетах писать Бывший, мол, племянник Варвары Курочкиной да. Он, значит, машину со всей силушки гонит А после машины хлеб на поле остается, А ему и горюшка мало А буря настигнет, да не успеем убрать Вот где горюшка-то будет Не пугай нас, бурей, Николай мы войну видали. Верних теперь мало. Один Яшкин всех спасает. <сínt> <сínt> <сínt> Ты ушел? А вот эта манютка вот такая осталась. Мы ее садим на комбайн. Она говорит, ой, тетеньки, я не курсованная, я только штурвальным могу быть, а курса не проходила. Поойкала-поойкала, да и поехала потихоньку. А, -а, а она, однако, и сейчас потихоньку-то едет. А вы чего это за меня душой болеете? Не беспокойтесь, Николай Севастьянович? Цыплят-то и по осени считают. И ведь до а чего же этот Колька маленький-то слухмённый был, а? Ведь бывало учитель, скажет, «Миколай Яшкин всё умножит, всё разделит, и всё без остаточку получается». Эх, поглядела бы она, покойница, какие теперь за ним остаточки остаются. Чтоб, чтоб маленький чего чужого взял, сохрани, помилуй, Нет, морковочку из соседского города не удергивал. А вы бросьте, дорогая бывшая тетя, надо мной перечитать, Морковочки не удёргивал. А чего я теперь у вас удёрнул? удёрнул, ну, удёрнул. Из бокармана креп удёрнул. А вы, бабушка, уволнуть? Вам, наверное, на всю вашу жизнь ну центнер то хватит? Не хватит. Мне надо столько, чтобы весь народ с этой был. И чтобы ванн-бар было полно-полнёхонько для всякого случая. Вот. -го. Может, государство какое нуждающее? Поможем. Ой, умора! Вся женская бригада в политику О -о. пустилась. А ты раз не всех в политики-то пускаешь. Ошибаешься, Коленька. Без нас теперь политики не бывает. Черчиль какой нашёл-то. Я? Черчиль? А, а кто вам дал право такими словами выражаться? Да я вот скоро на всю область греметь буду. Да-да-да, вот газета пишет. Пожалуйста, следуйте к примеру комбайнера Яшкина. Что вы на это скажете? Я скажу, товарищ Яшкин. Наша газета ошиблась, заняла неправильную линию. То есть как то Здрасте. Сколько лет грамотно не слыхали, что в газета неправильную линию брала. Я не слыхал. А ты вот слушаешь. Значит, гражданка знает, раз так высказывается. Да, да, да. Газета ошиблась. Ошиблась, называя Яшкина героем. В сущности, в сущности, это я лично ошиблась. Лично я написала о вас неправильные слова. Это были ваши личные слова. А как напечатаны, какие же это личные? Это уже газета. А, вот тебе. Но ведь это именно я. Только я ошиблась. И неужели вы чувствуете все-таки себя... Героем. Да. Чувствую вас. А мы это не чувствуем. Видишь, какой чувствительный. Мы тебе сейчас покажем наши чувства. Не надо даже его обижать. Его пожалеть. Да. По рекордам он косит и босиком останется. Да берем ему женщину на бедность. Подайте Николаю Яшкину. Мы ей погорельцев собирали. А вот здесь с вами погорельцы есть. На фальшивом рекорде ты погорел. Довольно ли сниматься? Куска хлеба проглотить не дадите! А Весь кусок поперёк гордо стал, потому что он неправильно заработанный! Ну чего стоишь? В ногах, правда, нет. Садись. Попал в беду девка. Это ужасно, что я наделал. Как трудно на практической работе. А ты не вешай головы. Мне один раз сам председатель сельсовета поперек дороги встал. Сам все предлагает, сам постановляет, сам в протокол записывает. Так я ему показала. Теперь чуть что слово предоставляется Авдотье Михаилу. Бывает такое состояние, когда кажется все вокруг удивительно мрачно когда кажется, что нет ничего вокруг хорошего. Вот это и есть пессимизм. Так зачем же тогда нам нужен этот пессимизм? Мы без него хорошо живем. Нет, ты как... Яшкина-то отбрила, а? Дескать, промахнулась, но и поправлюсь. Так ведь мышь тебя за это-то не осудим. Вот если б ты с ним заодно шла, Плевать мне, что люди говорят, но тогда, девка, не жди добра. Тогда один конец. Пессимизм. Когда ехали мы сюда на автобусе, я все глядел кругом. Пространство, огни, машины и люди, конечно, незнакомые. Я еще тогда подумал, Илья, как это мы сможем на все это влиять? Ну какая наша газетка? Листик. Тут районный то в два раза больше, а сейчас, думаю, сможем, сможем! Можем влиять, можем. В пешком будешь ходить, да ничего не получится. Здравствуйте, Антонина Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Архипов. Архипов? Как? Он уже не старик? Куличкин, пообедать, да поскорее я тебя прошу, поскорей Скорей. А вы тогда на меня не обиделись, Антонина Петровна? Нет, да что же Да так вообще, как-то я с вами рывком простился, мне показалось, что вы поверили газете Не помню, что вы мне тогда сказали, слов не помню, а на душе как-то... Легче стало. Ну да, мне этими сейчас переживаниями заниматься нельзя. Мы вчера озимые посеяли. Да. Вы знаете, мне сейчас что нужно, Антонина Петровна? Мне сейчас надо три теплых зари. Вот, скажем, сегодня дочек прольет, а через три теплых зари уже проклюнет. Вот. Проклюнет. Да-да. А я у вас не спросил, вы к нам что в район сюда? Э, на уборочную приехали или как? Да, на уборочную. Пойдем, Илюша, бумагу нарежем. Да. ой Давай-ка, ну давай. Ну, стойка. Фух. Из редакции есть кто? Да куда же, ну куда же ты, да куда же скотина не куда? скотина? Ну-ка, приволок, сюда. Это не скотина. А то, не скотина, а что, птичка? И не птичка, хорошо. А что? А приложение к пакету. Тут, скажут, редактор есть, где он? Я редактор. Дайте сюда письмо. Нет. Отведите этого барана в сельсовет. Так. Да, я редактор выездной газеты. Это я написала про вас, что вы человек в футляре. И мне теперь хочется вам сказать... А я с вами разговаривать не буду. Я ваше высказывание, знаю, читал. Вы, конечно, сердитесь. Да не очень-то вы догадливы, товарищ Уваров. Пожалуйста. Допустим, ваша газета ошиблась. Бывает так, что редакцию вводят в заблуждение. Но когда редактор встречает человека которого он сам опозорил и начинает разыгрывать дружеское участие. Неправда. Тогда в степи, когда мы встретились, я не разыгрывала. Да. Когда редактор разыгрывает дружеское участие и с усмешкой слушает простачка агронома. Очень вам тогда смешно было, а? Имейте в виду, товарищ Уваров, когда редактор ошибается, он помещает опровержение. В том случае, если опровержение веское. А сколько оно должно весить? Право неостроумно. Нет, постойте, Антония Петровна. Я серьезно говорю, сколько должно весить опровержение, которое вы признаете веским? Я вам дам веские факты, Антонина Петровна. Очень, так сказать, веские. Пудов это на сто. Как вы тут устроились, литераторы? Как она жизнь? Ну, дочка, первый номер газеты гремит? Очень гремит. Завоевали себе авторитет. А это что у тебя? Вот один шофер пишет. Бережной давал ему барашка как взятку. Покажи-ка, если это не редакционная тайна. Чтобы перехватить чужое горючее. И, между прочим, Барашку он дал без ведомо правления. Хорошо. Ну, ручка, это ерунда. Не пойдет. Ну, во-первых, в чем ты его обвиняешь? Ведь... Погоди. Погоди, когда старшие говорят. Дал Барашку. Чепуха. Заменит Барашка своим лично. И все твои обвинения отпадут. Ну, а дальше же? А это что? Вот. Ну, ведь Бережной дал взятку. Взятку, чтобы перехватить горючее. Значит, он, председатель колхоза, рассуждает как мелкий собственник. Лишь бы мой колхоз выиграл в сражении за хлеб, остальные пусть. Да ведь он оскорбил шофера. Он предлагает ему стать жуликом, вот. негодяем. Да погоди-то витать в облаках. Ох, эти читатели-писатели. Стой ты на земле. Никогда от практики не отрывайся. Бережной хлеб убирает? Убирает. Ага. Государственный план создает? Сдает. сдает. Так а что ж ты еще от него хочешь? Чтобы у него крылышки выросли, да, как у ангелов. Ну, есть у него недостатки. А у кого их нет? Дал барашка. За свое собственное горючее. Чудак. А уж его хочешь сразу. Ну кто же говорит, что его надо снять? Да. Но ведь его надо наказать. Ведь законы нашего государства выполнять законы нашего государства. Значит, честно работать. А если ты действуешь так, как это выгодно твоему колхозу, а вредно для государства, значит, ты хищник, неблагородный человек. А в советском человеке должно быть все благородное, чистое, без примесей, хитрости, вранья, взяток. Ну, Бережной ошибся. А вы, вы поддерживаете его, говорите, реви действуй любыми путями, подводи соседних колхоз. Не кричи, я слышу. Я нечаянно кричала. Ну, хорошо. Бродернишь ты, бережно. Но ведь тут ни один бережной замешан. Выходит, и Королёв не досмотрел. А ведь я председатель районного исполнительного комитета. У меня авторитет на всю область. Нехорошо. То есть разве я против критики, самокритики, пожалуйста? Ну, я очень рад. Но тут дочка. Уже политика. И ты своей пропагандой большую музыку портишь. Поняла? Поняла. Все теперь тебе ясно? Теперь все становится ясно. Ну, видишь, кое-чем помог тебе королев? Помог, помог. Ну, прощай. И слушайся старше. Товарищ грач, Илья Михайлович, заметку о барашке поместим... В этом же номере, понятно? Понятно. Как раз у вас там не хватало сорока строк. Королёв знал об этой взятке, знал. Ну что ж, тем хуже для Королёва. Да ну я этой редакторши русским языком объяснял. Не надо печатать, не годится, нельзя. Нет, напечатал. Эй, малый, там бригадиры собираются? Скажи, секретарь райкома ждет. И Бережного сюда сейчас же. А теперь в области прочтут. Начнется разговор. Покровительствует перекупщикам. Придется Бережного под суд отдать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Орел, натворил. Догадался, зачем позвали? Недостойный, конечно, поступок. Больше постарайся не допускать. И это все? Да ты не нам объясняй. Теперь тебе в другом месте объяснять придется. А что же вам теперь выговор дать? Потрясет от вас, оскорбит? Не думаю. что же вы думаете, я уж такой заскорузлый? Я в армии небольшой чин заслужил. Но голову между плеч не прятал. Вот так шел. А случалось вам перекупать у соседнего полка, ну, например, патроны. Так, так ведь в армии, Михаил Петрович, там получаешь задание. Тебе и рабочую силу, и материалы дают. Правда, под огнем приходилось работать. Так ведь то война. А тут выдвинули и говорят, изворачивайся. Надо, бери бумажку, бери барашку. Это тебе говорят не на фронте. Тут, говорят, не пойдешь на нефтебазу и не скажешь, что надо героизм проявлять. Да и по-другому сказать, что неэтично вы поступаете, не красиво, не благородно, ведь... Не скажешь? А почему так не скажешь? Ну так разве они такие слова послушают? А вы пробовали так говорить? Нет. Вы другое пробовали. Не клюнет ли на барашка, а не вышло. А вот шофер нефтебазы пишет в редакцию, что именно вы поступили неблагородно, неэтично, некрасиво. Теперь, знаешь, газета по всему району пошла. Конечно! И каждую знает о вашем доблестном подвиге с барашком. А мне как же? Значит, приготовиться дела сдавать. Дела сдавать легче всего. Вы же сами говорили, что голову не прятали между плеч. А теперь хотите спрятать. Здесь нужны люди смелые, благородные. Работать нужно, товарищ бережной. Товарищ Шевара, товарищ Варова, так можете и записать. Нашему проверка показала, что на полях после комбайна Яшкина в потерях осталось э, столько-то хлеба. Вот, пожалуйста. Что, что? Ох, простите. Здравствуйте, Антонина Здравствуйте. Петровна. Вы же сами говорили, веское надо опровержение. Вот оно стоит на дороге. Так и записать можете по вине редакции или, как у вас еще там говорится, по недосмотру, что ли. Дело с концом и точка. Да-да, и дело с концом. Только человек, который не понимает, что такое авторитет газеты, может думать, что легко поместить опровержение. Сегодня газета пишет Арщипов, это человек в футляре. Завтра это же самая газета сообщает, Архипов, это типичный парящий сокол. Интересно, кто будет... Верить такой такое газете. Как же это? Значит, продолжать кричать, что Архипов, так сказать, человек в футляре, так что ли? Нет уж, раз такая чепуха получилась, надо говорить правду, не вилять уж. И сказать, что безответственно редактор допустил возмутительно грубую ошибку, надо его убрать. Так а если известно, что человек не сам совершил ошибку, что его, так сказать, толкнули? Ну, это все равно только редактор и несет ответственность. Так, Антонина Петровна, ведь вам за это выговор могут вынести. Могут отозвать. Отозвать? Как же это отозвать? Нет, Антонина Петровна, ведь у нас здесь очень интересный район. Вам как раз тут и поработать надо. Видно будет. Мне ехать надо. До свидания. До свидания. Ну так, э, все хорошо. Я говорю, счастливо оставаться, Антонина Петровна. Скажите откровенно. Вы замужняя? Честно слово, вы какой-то сумасшедший. Ну с какой стати я вдруг стану замужняя? Вы бы хоть подумали, прежде чем спрашивать. Нет, я, я, подумал, я подумал, что еще страшное могу про вас узнать. Меня еще в институте называли конкретный Ваня. Вы теперь все про меня знаете, все решительно. А вы подумали, какую я теперь обстановку попала? А помните, в степи, когда я ушел от вас, так я еще долго ждал, поедете вы со мной в бугры или нет. Тогда, тогда у меня так колотилось сердце. Да. Умереть можно со смеху. У редактора в разгару борочный начинает колотиться сердце. Вы не сердитесь на меня. Да нет, я не сердился. Идите, сержусь. садитесь, поезжайте, ну не оглядывайтесь. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас я не углянусь. А дальше. What's more Помещаем. Сама тридцать, она серьезные. Пошли. Илья Михайлович. Это? Простите, Илья Михайлович. У меня нерешный оригинал. Но здесь всего 20 строк. Я вам продиктую. Я слушаю, Антонина Козловича. 12 двенадцатом да. опровержение. Точка. Редакция ошиблась. Запятая. Помещая заметку о рекордах товарища Яшкина, который не заслужил уважения колхозников, позволив себе отнестись к их благородному труду с новой строки. Редакция извиняется перед своими читателями, что она поместила материал и карикатуру, порочащие передового агронома товарища Архипова. Редакция обещает своим читателям, что она будет бороться за святое отношение к труду, за хлеб, в котором сила, слава и богатство нашего государства. Ты что, это вроде как присягу даешь? Да. Хм. А ты знаешь, что в области уже известно, как вы начали тут королева щипать? Урожай пересчитывать? Целый день звонят. Начались спросы-расспросы. Что? Зачем? Почему? Словно первый день королева знают. Да ты сама-то понимаешь, что ты натворил? Что бровки подняла? Ты понимаешь, что не хватит у тебя селенки, одной идти против Королёва? Я с Бережным, с Курочкиным, с Варварой, с Арщиповым... Я с народом, товарищ королев. С народом. По всей степи про Королёва языки чашут. Кто ты такая? Какая твоя биография? Что у тебя большой практический стаж, литературное имя? Что у тебя есть? Что у меня есть? У меня есть правда. Я защищаю интересы государства. Значит, я очень сильна. Нет, дорогая моя. Не твоими руками королева столкнуть. Посмотрим еще, за кого? Объективная обстановка. Даст ли вам область полком. Что ж, вся объективная обстановка это отношение к вам область полкома. Ну да, а вы дело имеете непосредственно с Верховным Советом. Я имею дело непосредственно с законами нашего государства. А эти законы учат нас, если человек действует открыто, смело, для счастья народа. Но ведь вы. Помните эти слова. Mm. Вот, вот эти слова. Mm. Вот только-только теорию одолеют, и сейчас же... А ты без книжки. Наизусть. Наизусть, на практике. На практике попробуй. Я по этому учению жить хочу. Константин Федоточек. Константин Федорович, а может быть, вы теоретически слабо подкованы? Что? Ну, я тебя без теории. Я тебя теперь на практике подкую. На цыпочках ходить будешь. Поставьте заголовок в передовой статьи об ошибках товарища Королева. Что? Здравствуйте. Здравствуйте, там совещание. Здравствуйте. Им природа не дарила. Они взяли урожай. Потрудились. Здравствуйте. Здравствуйте. Надолго Здравствуйте. это у тебя? Причать. Сейчас мы закончим, я с вами поговорю. Вот все, что я хотел сказать. Ну вот, товарищи, проверка этих материалов и покажет, кто из наших товарищей достоин высокой награды за трудовые подвиги. На этом мы и закончим. До свидания. До свидания. Ну вот что, Михаил Петрович, я не дипломат. А если что, сразу пыль до потолка. У меня к тебе один прямой вопрос. Кто нужнее району? Я или вот это Газетка. А ты сам как думаешь? А я так думаю, что Королев в районе не первый день, не первый год. Как не будешь? Авторитет себе завоевал, неплохим руководителем считаюсь. Вот ты так и живешь, освещая себе путь светом собственной славы. Не очень это яркий маяк, Константин Федорович. А мы идем к великой цели. Идем трудной дорогой, и никто в этом пути не хитрит друг перед другом. Каждый открыто говорит, вот сколько сил, хлеба есть у меня, чтобы дойти до этой цели. Я ничего не припрятал. Ты забыл об этой великой цели. Ты не видишь впереди больших огней. А как же это получается? Я не вижу, а Курочкин видит. Архипов видит, а вот ты не видишь. Ты политически отстал от них. Да ты знаешь, какой мерой они взвешивают свой хлеб в масштабах всего нашего государства А ты живешь за изгородью своего большезерского района Живешь от весны до осени, от посева до уборки При твоем подсчете хлеб мы могли потерять не только хлеб Мы могли потерять самые драгоценные для нас зерна Честных советских людей Ты что же и там, в городе в областном комитете так про меня говорить будешь? Ах, вон что тебя беспокоит. Так неужели даже теперь ты не хочешь подумать о главном? О том, что незаметно для себя ты стал делягой, трусом? Как деляга ты оставлял резерв на случай непогоды, а как трус ты пришел сюда в райком и предлагаешь скрутим редактора в баранирок. Прекратим самокритику. И как деляга и как трус ты сидишь и ждешь. Что скажут в областном комитете, вместо того, чтобы посмотреть сюда, себе, в душу? Так. Вот как оно обернулось. нет у вас еще нет выговора от редактора но он будет никак эти врач. у меня еще нет беседы с председателем колхоза бережным а это необходимо для последнего Бережной? Ну как, герой лезешь? Так разве мне Консин дорога заказана? Ну? Закуривай. Да спасибо, не хочу. Что так? Да как сказать, дружбы нет, и табачок в рост. Их ты. А ведь я еще товарищ бережной, председатель Раисколкова. Конечно, еще председатель. Или тебя что, известно? Так известно вроде. Так, и уже мою судьбу обсуждают. А кто в тебя посвятил? Редакторша? Я сам, сам с собой вашу судьбу обсуждал. Вы направление души человеку неправильное делаете. Прямо по ивашинским нотам запел. Значит, и ты, Бережной, философией занялся. Да я, как сказать, от хорошего дела никогда не отказываюсь. Да и мимо плохого тоже стороной идти не хочу. Направление души. А если королев целому району направление дал? Тогда этот элеватор построили. При королеве, А когда это отгрохали... Опять при Королеве. Так у нас же, Константин Федотович, направление жизни так развивается. Нам что надо, мы то в план включаем. А уж как сказать, Полком, он должен строить. Ну, элеватор там или какое другое помещение. Из Королева шагу не ступали. Все, Константин Федоточ, Константин Федоточ. Или у тебя теперь другая философия появилась? У меня, правду сказать, такая была к вам философия. Вот он, думаю, Константин Федорович, председатель райисполкома, советской власти. И вот скажи вы мне в огонь, пойду в огонь, так ведь я не за вас лично, а за советскую власть. Вот это вы, Константин Федорович, не путайте. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Бережной! Здравствуйте, товарищ Бежим. Здравствуйте. Я хотела бы взять у вас беседу. Мне надо записать, какие ваши мысли для последнего номера. Для последнего? Ну что ж, мысли, конечно, есть. Бывают мысли. Ты должен так сказать. Ну что это? Про мысли. Человек столько хлеба поднял. Значит, была у него хорошая мысль. От них, Тонечка, хорошей мысли не добьется, пока не по озябшие ехали. Золотая твоя голова, Варвара! Эй, Колечкин! Погреться нам! Одну минуточку! А Приглашай редактора! А, и правда, Антонин Петровна! Как сказать, с устатку. Да, все потрудились. И мы с вами, так сказать, в главных происшествиях заодно были. Да, много у нас нынче осенью происшествий было. Но, барашка, Антонин Петровна, забудем. Эй, а? ну-ка, сюда. Этого самого, которого? Того самого. <с acostumbrow> ну, друг, будем мириться. А у меня зла к тебе не осталось. Я вам все в газету напечатал. А теперь ты мне друг и товарищ. И товарищ. Соревись, ребята! Хозяева приехали. Одним чаем сегодня дело не кончится. Ты знаешь, что я тебе скажу, Тоня? только Ты Яшкин красотку себе присмотрела. Манют Харитона ну знаешь, она девка. Тряхнет с сережками куда с добром. Гляди идут парочка, гуси гагарочка. О, а так гулять собираются, а? Хлеб сдают сверхплантского какой победитель Интересно, торжественная часть будет или сразу танцы? Наверное, танцы, ну как же. Нет, нет, нет. Я товарищу очень благодарна, но мне же надо сбережным письмо писать в газету. Письмо? Ничего, мы все писать будем. Тоже голова на плечах держится. Да, да, да. да, да. Тише, дайте записать жгучие вопросы. Теперь про хлеб пиши дальше, Антонин Петровна. Вот видишь. Ладошка, так пускай пройдет теперь любая инспекция, пусть смотрит. Так вот и на поле. Убрано все под высокого, качества, высокого ни одного драгоценного зерна. Ни одного зернышка не брошено. А которое брошено, то подобрано. В процессе работы всегда могут быть отдельные ошибки. Вот именно. Так я ж не в попрёк тебе, Коля, в смысле которых перевоспитать. Ну ладно, дядя. А? <свят> Отпечатано? Так, теперь пошли дальше, Антонин Петровна. Называйте поименно крупными буквами первого нашего комбайнера, вот данную, Марию Харитонову. Постойная. И укажите, пожалуйста, Антонина Петровна в следующем пункте. У товарища Яшкина только на один процент поменьше. Вы меня не поддерживаете, Мария Николаевна. Я уж как-нибудь еще сам себя поддержу. Коля. А, можете прямо записать, Антонина Петровна. Мол, да, было. Да, было. Ну вот, так сказать, пошел на легкую славу и так поскользнулся, что... Это ж было. Вот. А вкратце сказать, комбайн еще в наших руках. Еще будем жить ту осень, которая впереди. Так что дадим три нормы. Про хлеб, да про хлеб. А про вечер, когда записывать будете? можно. Ну что-то про барашку, по-моему, ничем. Я думаю, товарищ, бережной коротко, можно и про животноводство. Строчек семь. А про животноводство, это можно, это пишите. Даша, ты чего смотришь -то? На всех овец вон всем строчек дают. Что? Кто это так распорядился? А, ты бережной. А почему опять же вот того-то в дальний угол уталкиваешь? Пиши, главное дело в степи овца. Надежда, иди сюда. Вот у этой Надежды не только что какая овечка не пала, а то есть ни один процент не подох. А вот как же мне, товарищи, из забвения выйти, ежели моя характеристика ни на какие проценты не укладывается? <звы> Разве на этом агрегате я могу 200 процентов выступать? И весь сам письмо агронома Архипова. Иван Ахаврилска. Пиши, пиши. Поддержаю это же. Вы куда, товарищи, письмо пишете? Нашим <сас ante> а вообще соседям. Пускай по всей ССП идет, по всему району. А если товарищи в нашу областную газету? Ну, конечно. Областную. Thank <laughs> you. Кончилась ваша дипломная работа? Да. Мне кажется, в институте оценят высоко. А в Авкоме? О, а в Авкоме сказали, что это хорошая работа. Очень хорошая работа. Мне кажется, что я, я защищала эту дипломную работу перед ними всеми. есть несколько и наших дёрмишек. Как ты думаешь, Илюзия?